Фарида, у тебя брендовые шмотки, квартира, машина, ну как ты на это все заработала? А... Ага, так, ага, ну в принципе я так и думала. Карина! Да что? <смех> ты такой классный, такой понимающий, всегда рядом, всегда готов подставить дружеское плечо. Вот бы мне такого парня, как ты. Так давай встречаться. Вот бы мне такого парня, как ты. Только выше. Прости. Оля, звони Фариди, пусть приходит. Зачем? Мне цветы подарили. А, -а, -а чтобы похвастаться? <свят> Девчонки, смотрите, какие мне цветы подарили. <свят> <свят> сука, сука, сука, сука, сука, Какая молодец. Сама приготовила завтрак, накормила мальчика. Вкусно я готовлю? Сама? Ебало завалил. Приготовила вкусный завтрак, Дмитрий. Мальчиков. Чего? <смех> Карин, а чего у тебя парень стоит такой сердитый? Да мы поругались, он у меня бутылку вина отобрал. Карин, запомни, нет ничего важнее любви. За нее надо бороться. Ты... Отдай! Ты не понимаешь, это любовь! Отдай! Зай, а ты уверен, что это самый большой ролл? Это самый большой ротик. Прям самый-самый большой? Да, самый-самый Я люблю все большое. Я знаю. А как он у меня в ротик поместится? <реклама> Я обиделась. Не трогай меня. Трогай. Мне вообще не нужны твои извинения. Нужны. Извиняйся. Извини меня. Мне от тебя ничего не нужно. Нужно. Дари. Ой... Блин, у меня уже глаза болят смотреть на это. Иди выруби его. <реклама> Дима, ты что больной, я просвет. Хас, хас, хас, хас. Скоро вызывай, что ты встал. Хас. Карина, что случилось? Почему вы с парнем так быстро решили пожениться? Вы же всего месяц знакомы. Алена. Что Алена? Алена, имя нашего будущего ребенка. Ты каблук. Нет, ты каблук. Ты каблук. Нет, ты каблук. Ты каблук. Да, мальчики, вы можете долго так спорить. Просто давайте сделаем так, кто быстрее из вас уберется, тот не каблук. Ты каблук, нет, ты каблук, ты каблук, ты каблук, нет, ты каблук, нет, ты каблук, я все, ты каблук, ничего, еще не все потеряно. <кля Ebene> да блин, Карин, ты можешь прекратить, пожалуйста. Да что не так? Оральным сексом не так занимаются. <клявший> я по-другому не умею. Карин, а сколько у тебя парней было? Один. Ой, да это немного. Отсать. Что? Что? Маш, мне парень айфон не хочет покупать. Ну попробуй надавить на него. А -а -а. Карина, что ты делаешь? Да блин, Маша, с вами тупыми советами вообще. Зай, смотри, как Карина пластично двигается. Да, круто. А ты можешь пластику показать? Да, вот, смотри. Мне Дима цветы подарил. Что? Белые розы? Да, что? Ты понимаешь, что это знак? Какой знак? Это свадебные цветы. Это значит, что он хочет сделать тебе предложение. Алло, здравствуйте. Я бы хотел заказать букет красных роз. Красных нету? Ну, похуй, давайте любые. No no. Карин, мы не можем быть просто друзьями. У нас слишком много общего. Что, например? Друзья. И что? Квартира. И что? И что, ребенок? И что? И что, мы не можем быть просто друзьями. Ну, Лана, ты прав. Мы лучшие друзья. Ну, Столько... Карин. Да что? Блядь, я хотела сделать красивый видео. Купила себе тортик. Это то, ебан, блядь. Сука. Ебать, ебать! О, клянусь, ебать! Ребенок, правда? Бля! Бля! Вкусно? Угу. вкусный. Вам тем более сладкое нельзя, взял, боя. кому что ты я бы котов. Пожрал, блядь, тартанов. Нет, плохо. Ну вот и с кем мне пойти на свидание? С тем, у кого больше букет. Но ну, я бы пошла с тем, у кого больше. Букет? Зай, mm -mm. okay. как пахнет любой? за для тебя как пахнет любовь. Карин, я не понимаю, как ты считаешь, сколько тебе нужно денег? Вот давай вместе посчитаем. Давай. Смотри, сумочка 20, <сосатес> туфли 30 <сатес> да. и платье 50. Да. Всего 100 тысяч. Да, окончательная сумма мне нужна 150 тысяч. Да как 150? Где ты еще 50 взяла? Да откуда я знаю? Я же не математик. My way. My way or my way. Так, а где пирожки? Я поставила набухать тесто. И? И чтобы ему не было скучно, набухалась вместе с ним. <звук> Дорогой, а ты не против, если останется, а то ему ночевать негде. Да я не против. Но придется спать на полу. Да ничего. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, любимая. Ребята, помните детскую игру Море волнуется раз. Может, сыграем? Давай. Ой, я тогда ведущая. Море волнуется раз! Море волнуется два, море волнуется три. Фигура мужчины, обеспечивающего свою семью. На месте зомбри! Сука, я так и знала, что вы даже не знаете, как такой мужик выглядит! Yeah. Карин, погнали в клуб? Маш, ты чего? Мой меня не отпустит. Блин, ну я не знаю, придумай что-нибудь, поругайся с ним. Ну ща. Ты мне изменяешь! Чего? У тебя поцелуй! Карин, я бил ее три года назад, она всегда со мной. Твои шлюхи всегда с тобой. Мы били их по твоим губам! Ну ладно, сука. Не прокатила. Прикол моя чуть нас не спалила. Блин. Зай, а сделай что-нибудь покушать? М -м -м. Остренькое. Хорошо. Бон Карин, ты же мы капом занимаешься? Угу. Сделай мне что-нибудь такое на лице, чтобы ко мне парни подходили знакомиться. Надоело уже одной. Да без проблем. Все? И что будут знакомиться? Еще как. Ты меня вообще не ценишь, понял? Мы расстаемся. А, значит расстаемся. Расстаемся. Пока. Купила, снимай. Да что опять? Кофту тоже я тебе купила, снимай. Да подавись! Мы Нет.